Всем привет! Сегодня будем печь очень вкусные пуховые пирожки с яблочной начинкой. Готовятся они легко и просто. Получаются мягкими, пышными и воздушными. Долго не черствеют. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала замешиваем тесто. Наливаем в миску теплое молоко. Добавляем дрожжи. Сахар размешиваем до их растворения добавляем соль, ванильный сахар, яйцо остывшее растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем затем порциями подсыпаем просеянную муку и замешиваем тесто когда в миске мешать уже неудобно перекладываем тесто на просыпанную мукой рабочую поверхность и хорошо вымешиваем руками чтобы тесто не липло к рукам, смазываем их подсолнечным маслом. Тесто должно получиться мягким, нежным, эластичным. Дальше помещаем его в смазанную подсолнечным маслом миску. Сверху шарик теста тоже немножко смазываем маслом, накрываем полотенцем. И даем постоять в теплом месте примерно час-полтора. В это время готовим начинку. Очищаем яблоки от кожуры. Удаляем семенную коробочку. А затем нарезаем их небольшими кубиками. Дальше нагреваем сковороду. Высыпаем туда сахар, добавляем лимонный сок, корицу, ванильный сахар. Продолжаем нагревать, пока содержимое сковороды не начнет плавиться. А потом засыпаем яблоки. Тушим их на сильном огне, пока яблоки не станут мягкими, но еще будут хорошо сохранять форму. Дальше перекладываем яблочную начинку без жидкости на тарелку и даем ей полностью остыть. Прошло полтора часа. Тесто увеличилось в объеме примерно в два раза. Можно лепить пирожки. Сначала хорошо обминаем тесто, чтобы выпустить воздух. а затем разделяем его на равные части весом примерно 60-65 грамм получается 12 шариков Теперь каждый шарик дополнительно хорошо разминаем руками. Собираем в мешочек и вновь формируем шарик. Такую процедуру повторяем со всем тестом. Накрываем наши заготовки полотенцем и даем постоять 10 минут, чтобы тесто потом не сбегалось. Спустя 10 минут берем шарик теста, превращаем его руками в лепешку. На центр выкладываем столовую ложку остывшей начинки и хорошо защипываем края. Стараемся, чтобы между начинкой и тестом не осталось пустого места. Таким образом лепим все пирожки. Выкладываем их швом вниз на застеленной бумагой для выпечки противень на расстоянии друг от друга. Накрываем полотенцем и даем пирожкам расстояться примерно полчаса до увеличения в объеме где-то в два раза. Тем смазываем верх и бока каждого пирожка яичным желтком и отправляем в заранее нагретую духовку. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Она должна остаться сухой без следов теста. Вот и все, Очень вкусные пуховые пирожки с яблочной начинкой готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!